А ладно. Да. Ты уверен? Да. А! Я посрам. Вон он, блядь, дурак. Девы. Вон он. Вижу, вижу, вижу. Ууу! Сука, Сука дурак, Как мы в этой игре еще и топы занимали, Я объясни, если мы ссыкуемся, даже то, что друг друга почти <сотор> стык стык правиль, правиль, в, правиль, правиль. в сторону а, лежат. Что-то они дикие. Меня Сейчас меня. Ой, тебе гранату закинули. Один тебя обходит, короче. Блять. Меня старость мой смотрит. <с roaming massive> говорит, говорит, я ну да, ходишь, блять, с секунд крикливый. Да, ты выходишь, Бля, костян, ну непривычно, что нам, блядь. Только зашел. <Simjus> Давай там, ты можешь ко мне туда подбегать? Я уже с Калашниковым. Калашника? Начальника Калашника. Не, у меня Говорю ж, будь Вот это я тебе за это и... б Ёб твою мать Я опять обосрался Чё, опять кто-то? Кто там тебя Может всё, я лечу ебать Какой я молодец? Не знаю, вот кто... Кто пиздит на коллаж, тот долбает Просто это топ ствол Найс сказал, ебать, такой минут. А вас людей, блядь, со своей точкой здесь, да? ебать такой. Те, кто любят калаш, ой, те, кто ненавидят коллаж, долбоеб. Если мне, например, нравится, блядь, бегать с дробовиком в конце игры, то ты долбоеб. Да! Блядь, ты не видел, когда мы играли с Таней? и кусты, понял? В пустыне, вот это ж. Оно ж не сразу прорисовывается, понял? А со временем, и я вижу куст, я такой, Таня, там чувак. Из Скорика наверное, всю обойму высадил, такой, хули он не вздыхает, подбегаю то куст. Она надо мной так долго орала. Это понял, как Максим, блядь. А, то кактус. А, это У меня 40 в обойме и 100 в остатке. И 100 в остатке охуеть ебать о мотоцикл о трюки блять нет я с тобой не поеду хорошо я поеду сам а это знаешь что мотоцикл нет это куст сука <соценно> <соценно> ты сейчас серьезно <соценно> <соценно> да какие челик там на на этом блять на с на с чекай крышу крышу чекай Ёб твоё, ты долбоёб, блядь, нахуя ты это делаешь? Блять, какой ты даун, Сань. Я тебе броник не повредил, а по ногам бил. Ай, блядь! Я по ногам бил. Далеко до зоны? Ой, ебать, найс. Офигеть! <laughs> Сидим. Смотри туда, смотри туда. Зона! Не надо, ну зона, пожалуйста, не надо. Сейчас, ну, Нет. Ну, ползи, ползи, ползи. Нет а, ползи. точно. Нет, не надо. Ой, погоди, погоди, да я фору, да? Нет. А, блядь, она ползет. А, не надо, зона. А, ну как за что? Ползти, О, его. давай, давай, давай. Бля, ну что так больно? Ай-яй-яй-яй-яй. Дебил не лезь! Оно тебя сожрет! А-а-а! а а Ты переходим в режим слоумо. А, щипнула за жопу. А, вкусно. Ой, блядь. Ну вот, ну вот. Блять, в домах могут быть дебило. Я тебя понял. Догоняй. Окей. побежали. Нахуй его. Или дожимаем. Дожимаем. Вот он. за деревом на 30 Убил хорош блять сейчас будет больно слава дело охуеть убил видишь хорош стой стой погоди я сейчас пух чихрык сделаю. Ты должен научить меня это делать. Пух чихрык? Это просто как два пальца об асфальт. Сначала рыгаешь, потом вдыхаешь носом, чтобы чихнуть, а затем пукаешь и все. Ебать, это шо было? Хорошо. Да, нормально. Я на крыше. Сань, на крыше корк. И калаш. На соседней, на соседней крыше, кстати, есть. Бери корек, калаш не оставь. Так, забирай, у меня тоже тоже корек. А, да? И СКС есть. Вижу. Видишь кого-то? Уже убил. Ха-ха! <с comunque с выглянем> <с выглянем> <с выглянем> сиди. Хорош, кто-то его убил. Попал! Ч ⁇ братан, аниме? Ч ⁇ братан, аниме? Эй! Хай летит! Катапульта! Харакири! Харакири катапульта! Прикинь, да, вылетает, ебать, убивает. Давайте какая-то харакири делает, как Типа, Поесть, пилбать. А если не убил, короче, что? Не, наоборот, если одного убил, понял? да, как, блядь, типа чуть типа, типа не позволил. Если, если, короче, вообще никого не убил, тогда харакири делают. Типа, Чтобы кого-то убить для галочки эй скольник сейкер, пацаны давайте кто русский на блять, быстро быстро блять ты русский сука эй мен блять соси хуй хватит косить эй мен блять у меня чуть уши не выпали дурак эй мен <laughs> Саня, Саня, Саня, Саня, Саня, горы же 초�mals горш�Quiz а я кири, Сука! Блядь, полетели! Да, бля, можно убирать четким. А славы не хватает. Тебя не хватает. Да он бы за, он бы затроллил бы, пиздец. Я на ангар. Хорошо. Спорим, что Аслан бы кричал бы все время Эшкере вот это свое, блядь. Или да, ч. блядь А? Он да. же ха. Он же жхач. Можно. Что не Бей, бей! Бей! Бей! Бей! Сука, блядь! Да блять! Тихо, тихо, тихо, тихо! не умри, прошу тебя. Сука, Сука блядь! Добивай его на... Ой, блядь, он, внизу. Тихо, он тихо, внизу! тихо, тихо, тихо, тихо! А, блядь, а раньше нельзя туда? Нееет, я, я хилился! Валик, давай, дуэт слейп! <связывая> О, точно, сейчас давай. Блэд! Блэд! Ну, Блэд, он не такой. Это еще сложнее будет. Это понял, как в этом заразе? Если ты хочешь死, то сделай. Ты О, не понял. А да? я тебя ощу. Я не знаю, <laughs> To the night I raise my head